Делись этим видео с друзьями, чтобы помочь продвижению канала. За последний год средний уровень игры в Fortnite заметно вырос. Но мы по-прежнему видим много примеров, где игроки вылетают в файты и спамят постройками как безголовые курочки. Чоково Fortnite туса я Коди, и сегодня мы превратим тебя в непобедимого Fortnite бойца. Рассмотрим некоторые офигеннейшие упражнения для пись контроля от лучших создателей карт. По поводу подобных упражнений, наверняка многие из вас уже знают про карту Райдера 4.6.4, но недавно мы наткнулись на новую карту, которой определенно стоит поделиться с вами. Ее создатель, Дон Вози, также известен тем, что сделал популярнейший тренер Айма. Так вот, друзья, когда вы заспавнитесь, слева от вас пушки, а справа рекомендуемые карты. Огромное спасибо ему за создание этих офигенных карт. Мы оставим ссылку на него, чтобы вы могли чек другие его творения. А на этой карте мы отправимся в секцию упражнений, в которой Дон Воззи настроил целых 15 штук для пиз-контроля. Давайте пробежимся по каждой из них, и я постараюсь привести примеры, как можно их использовать в реальных матчах. Вот первое упражнение. Ставишь пол и крышу, делаешь двойной эдит, после чего смотришь вниз, ставишь стены и крышу внутри. Просто, но очень полезно. Используя это, чтобы ловить оппонентов, когда ты над ними в боксфайте, а они пытаются убежать. И иногда это можно делать даже на упреждение. Вместо того, чтобы ждать, когда они начнут перемещаться, можно застроить там, куда они могут побежать. Они частенько расширяются прямо в твою ловушку. Как только закончишь с этим упражнением, просто используй эмоцию, и тебя телепортнёт в главную комнату. Второе упражнение похоже на первое, но разница в том, что внизу не ставится крыша. Ты ставишь только стены, потому что этот трюк используется в билдфайтах, когда игрок тебя пушит. Стоит упомянуть о том, что хорошая идея будет ресетнуть и поддержать пол, после того, как закончишь с постройками ниже. Это полезно тогда, когда враг понимает, на что он нарвался, и смотрит вверх, чтобы разменяться уроном, пока ты будешь открыт. А ресет и удержание предотвращают это. После этого ты можешь оформить пик правой рукой, просто поставь стенку, отредактируй и стреляй по врагу. Упражнение номер три. Нужно поставить стенку перед этой рампой, после чего сделать окно, крышу над рампой и стены вокруг. Нам кажется, что это должно симулировать попытку врага забрать твою стенку, и это просто быстрый способ закрыть их, возможно заставить их паниковать и не дать им убежать от твоего пика правой рукой или джампшота. В упражнении номер четыре твоя работа заключается в том, чтобы поставить крышу на рампу, стены слева и справа, отредактировать одну из них, десетнуть ее и сделать пик под правую руку. Это пригодится тогда, когда враг пытается занять высоту с рампой, что обычно является проигрышной ситуацией. Но она превращается в выигрышную, в которой преимущество у тебя. Если хочешь немного замудрить этот мув, начни со стены перед рампой и отредактируй ее прежде, чем поставить крышу. Потому что если оппонент будет использовать усиление рампы, он поставит туда стенку, и ты потеряешь эту возможность. Пятое упражнение – это просто Монгрул классика. Ничего особенного. Но это по-прежнему отличное упражнение. Нужно отметить, что боты исполнятся в разных местах. Иногда слева, а иногда справа. Мы можем дать один совет. Делай диты нижних частей, чтобы создать удобные углы на ноги оппонента. А также, не забирай стенку, используя только кирку. Используй пушку, так же, как ты сделал бы в настоящем матче. Далее идет калк классика, где ты ставишь стену, Делаешь окно, крыши сверху и снизу, а затем стены вокруг оппонента. Это один из лучших способов закрыть врага. Но нужно быть быстрым и осторожным. Тут все решает скорость, потому что окошко тебя открывает. Так что желательно вставать слева от окна. Или хотя бы как можно левее, но чтобы ты мог поставить все стенки. После того, как ты это сделаешь, продолжай пятиться, чтобы оставаться за укрытием. А лучше сразу ресетни стенку и репикни с другим эдитом. Самое главное, постарайся двигать прицелом и перемещаться так, чтобы построить коробку как можно быстрее. Едем дальше. Седьмое упражнение уже посложнее. Сначала делаешь Монгро классику, чтобы убить первого бота. После чего второй бот спаунится сбоку, закрываешься от него стенкой, редактируешь, ставишь крыши, а потом две оставшиеся стенки. Этот тип без упреждения на безмерно полезен в боксфайтах. Потому что игроки обычно уходят в сторону, когда видят, что ты забрал их стенку. Теперь каждый раз, когда видишь оппонента около стенки сбоку, готовым редачить, помни, что они попытаются расширяться, и что ты можешь сорвать им эти планы. Упражнение 8 – одно из сложнейших. По сути, ты ставишь рампу и делаешь тройной эдит. Пол, крыша, редачишь их, ставишь стену и редачишь ее. В описании сказано, что нужно поставить крышу у оппонента. Но по нашему опыту, так ты становишься уязвимым. Так что после тройного эдита лучше либо стрелять по врагу, если он перед тобой, либо поставить рампу и закрыть его стенками. И в идеале, если ты закрыл врага таким способом в реальном матче, не надо просто редачить рампу и стреляться лицом к лицу. Нужно научиться пикать так, чтобы преимущество оставалось за тобой. Мы покажем, как это делать в одном из следующих упражнений. Но пока девятое упражнение, и оно про высокие стены которые являются невероятно полезными в ретейках высоты, учитывая, насколько они просты. По сути, ты разворачиваешься в сторону своего оппонента, когда поднимаешься на свою рампу, и строишь две стенки, включая высокую, для которой нужно просто посмотреть вверх. И как только она поставилась, Выбирай рампу и опускай прицел вниз. Если ты все делаешь правильно, это должно выглядеть как одно быстрое движение, после которого ты приземляешься на свою рампу. После этого редактируй высокую стену. В упражнении необязателен бис-контроль, потому что это происходит очень быстро, и многие просто к этому не готовы. Но всегда есть возможность поставить рампу, закрыть в боксе и играть уже от этого. Упражнение 10 симулирует ситуацию, в которой кто-то ставит над тобой рампу. Здесь ты ставишь стену за рампой, прыгаешь в сторону и ставишь вторую стену, после чего ловишь себя полом. Стена, которую ты поставил за рампой, должна заблочить врага. Обычно от такого они двигаются в сторону. Поэтому ты ставишь вторую стенку в этом упражнении. Редактируй, ставь крышу или делай мангров классик и добивай бота. Упражнение 11. Это еще одна симуляция пуши с рампой. Но в этот раз, когда твоя рампа около рампы врага. В этом упражнении ты ставишь крышу над рампой врага и стену между. Далее, отталкиваясь от ситуации, ты либо редактируешь стену и стреляешь, либо редактируешь безопасно и закрываешь врага стенами. Оба варианта хороши. Выбор зависит от ситуации. Но если тебе нужно что-то более конкретное, сначала редактируй и стреляй. Если видишь, что оппонент хочет убежать, Тогда уже закрывай его и снова открывай огонь. Упражнения 12 и 13 практически одинаковые. Это длинные диагональные коридоры, в которых ты ставишь стену, редактируешь рампу, редактируешь и стреляешь в каждого бота. Этот сценарий идеален для тренировки механик, а также для тренировки пись контроля, когда пушишь врага. В упражнении 12 использую рампы, а в 13 попробуй ставить крыши. В основном именно так делают про, когда рашат кого-то таким способом. Поэтому тебе обязательно стоит потренироваться с конусами. Помните, я говорил, что мы покажем вам, как избегать ситуации один на один? Я говорил именно про упражнение 14. Здесь оппонент находится за рампой, поэтому ты быстро ставишь стенки по бокам, конус над собой, редактируешь его, Падаешь и редактируешь окошко в стене сзади. Не лишним будет поставить под собой рампу, когда падаешь, чтобы получился угол поудобнее. Не забудь, что нужно сделать пик именно под правую руку. Не обязательно должно быть именно окно, но обязательно эдит, который оставляет тебя за укрытием. Наконец мы дошли до последнего упражнения на этой карте. Есть несколько способов, как его выполнять. Тут ты должен подпрыгнуть с конуса, поставить стенки перед ботом и поймать себя полом, отредактировать и закрыть врага. И это определенно отличная комбо для билд-файтов. Но мы хотели бы заценить особую технику, которая полезна для бокс-файтов и для конца соревновательной катки. Для этого поставь крышу и пол над собой, типа ты в боксе, а враг там, где стоит бот. Отсюда ты редачишь крышу пол, ставишь стену, редактируешь и стреляешь в прыжке снизу. После выстрела быстро поставь крышу внутри бокса врага, чтобы он не поставил рампу. Если ты в позиции, с которой можешь сделать пик правой рукой, обязательно делай. Но в целом, это просто один из способов, как ты можешь переделать упражнения под определенную ситуацию, с которой ты встречался в играх. Вот и все упражнения. Но нужно отметить, что Дон Вози добавил еще несколько полезных фишек в эту карту. Тут есть порталы в другие карты, открытая секция для письконтроля и боевой курс. Мы считаем, что боевой курс очень полезен для определения того, какие писк контроль мувы тебе стоит использовать. И это неожиданно, интересно и интенсивно, так что мы рекомендуем попробовать его после того, как пройдешь все упражнения, которые, кстати, стоит делать каждый день, когда собираешься поиграть. Не получится просто подделать их один раз и стать экспертом ПИС-контроля. Он Понадобится как минимум несколько проходов, чтобы запомнить шаблоны и начать их использовать. Так что, как и про все, что мы показываем на этом канале, практика, практика, практика, и ты медленно, но верно, начнешь замечать улучшения. Вот и все видео на сегодня. Спасибо за просмотр. Не забудь лайкнуть и подписаться с колокольчиком. И еще раз спасибо, Дон Вози за карту. Если заинтересовало, не забудь перейти по ссылкам в описании, чтобы его не потерять. С вами был Коди, удачи, и увидимся в следующем видео.